Отбойный молоток представляет собой цилиндр, в котором ходит поршень. В цилиндр по шлангу подается сжатый воздух, который направляется то в верхнюю, то в нижнюю часть цилиндра и давит на поршень. Поршень при этом совершает быстрое возвратно-поступательное движение и передает импульс молотку, который внедряется в породу. Порода разрушается, образуя лунки.